зовут Юрий Худаченко, веду свой видеоблог, хочу поговорить о том, что многие в сетевом бизнесе не понимают куда заходят, не понимают что делать и как, вот сталкиваюсь обычно с проблемами новичков, новички не слушают, что им говорит спонсор, их, их наставник, руководитель, и им говорят, звоните своим, своим э, клиентам, они говорят, я не буду, у меня нет списка ВКонтактов. Я на это отвечаю. Не будешь делать, бизнес не сделаешь, денег не заработаешь и так далее. Будешь все делать по порядку, как тебе говорит твой учитель, добьешься результата. Даже если он э, на тебя, даже если он тебя э, раньше зашел в этот бизнес, даже на неделю, на две, на день, он уже больше знает, чем ты. Не надо в перепалку вставать, не надо ругаться, не надо злиться, надо просто выполнять. И тогда добьетесь результатов а, Собственно, что я себе хочу сказать. Работать продолжаем плодотворно. Выполняем промоушен, зарабатываем хорошие деньги. Помимо своих заработанных, плюс компания платит. Супер. Главное поработать. Поработать как? Самому поработать, команду поддержать. Команда сделает все, что нужно. Всем пока.